для чего все это что мне это принесет на семинаре нам дали пару упражнений лучше понимать себя или делает все понемногу на среднем то я тебе уже завидую разве это талант и быть внимательным это означает что ты не талантливый человек Всем привет! Сейчас я поделюсь своим опытом поиска себя, то есть как я искала свои таланты, свои способности, свои черты личности, которые позволяют мне сейчас более осознанно выбирать, чем я буду в будущем заниматься. Немного предысторик. Когда я закончила институт, я пошла искать работу, нашла работу согласно своей специальности. И через полгода я начала задумываться, а что дальше? Я так и буду работать на похожей работе. Для чего все это? Что мне это принесет? И вопросов было очень много. На какие-то вопросы я не знала ответа, какие-то вопросы ответ меня не устраивал. И тогда я решила пытаться сменить свою деятельность и стала выходить на собеседование, ездить в Москву, и в один из дней я наткнулась на объявление о бесплатном семинаре раскрытия талантов и способностей» и решила, раз уж я в сторону поеду на собеседование в Москву, то в конце дня загляну и на этот семинар. Да, я заглянула на этот семинар. На семинары нам дали пару упражнений, которые мы выполняли, но у нас у участников без должного опыта не получалось так легко и просто ответить на нужные вопросы, и своих талантов на этом бесплатном семинаре мы практически не узнали. Но тогда я решила, что обязательно нахожу на индивидуальный семинар, где тренер мне поможет раскрыть свои таланты и способности. И прошло 4 месяца, я действительно сходила туда, и сейчас я расскажу несколько упражнений, которые помогли мне понять себя. Но, естественно, я не смогу передать весь э, семинар, он длился два дня, потому что часть я могла забыть, часть я неправильно поняла, часть я вообще не поняла, как делал тренер, я просто получила результат. В любом случае, я уверена, что то, что вы сделаете сейчас, основываясь на моем видео, позволит вам в будущем лучше понимать себя и быстрее найти ту деятельность, которая будет вам по душе. Итак, первая часть, что я умею делать хорошо. Возьми лист бумаги и ручку и выпиши огромный список того, что ты умеешь делать хорошо, что у тебя получается быстро, что тебе дается легко. Также вспомни детство, что тогда ты делал легко, что тогда ты делал лучше всех. Возможно, ты хорошо лазил по деревьям, возможно, ты быстро писал контрольные, или быстро бегал, или смешил весь свой класс. Выпиши абсолютно все. Также учти те комплименты, которые говорили тебе люди со стороны. То есть, например, они тебе говорили, что у тебя отличное чувство стиля, или у тебя хороший юмор. В общем, выпиши абсолютно все, что на твой взгляд дается тебе хорошо, легко, быстро. Тут, скорее всего, кто-то скажет, что ничего не умеет делать хорошо или делает все понемногу, но средне. Но не надо путать две вещи – хорошо и идеально. Не надо сравнивать себя с другими. Просто подумай, что конкретно тебе дается легко и быстро, а что дается тебе сложнее. То есть на обучение каких навыках навыков ты тратишь меньше усилий и времени. И согласись, не может один человек быть во всем одинаково хорош. Он либо быстро бегает, либо быстро усваивает. Эту информацию возможно все вместе но все равно у каждого человека есть сильные и слабые стороны поэтому выпиши список своих сильных сторон приведу пару примеров из своего списка хорошо умею лазать по деревьям нахожу общий язык с людьми хорошо лажу с животными хорошо считаю в уме также для контраста я приведу несколько примеров того что я делаю плохо но уверена, что многие из вас делают это хорошо и без особых усилий. Например, я плохо плаваю, невыразительно говорю, наверняка вы это заметили по видео. Также я плохо пою, плохо рисую, но, что странно, я хорошо срисовываю. Постарайся написать большой список того, что ты умеешь делать. Распиши хотя бы одну сторону листа А4, а если ты испишешь весь список А4, то я тебе уже завидую. Лично мы с тренером потратили где-то около часу, может, около полутора, и тренер постоянно спрашивал меня, что ты еще умеешь делать, а что еще, а что еще. Постоянно приходилось что-то ему отвечать, он не отставал от меня до тех пор, пока я сказала, что ну точно все, это все, что я умею делать хорошо. И еще, будь, пожалуйста, объективен, потому что порой люди думают, что раз все умеют делать то же, что и он, то это не считается за то, что он делает это хорошо. На самом деле это не так. Все, что ты умеешь делать, все, что ты делаешь хорошо, даже если это делают все люди вокруг, все равно это входят в тот список, который ты сейчас составляешь. Будь уверен, что есть вещи, которые ты делаешь хорошо, но не получаются у других людей. Например, готовить умеют не все. Разбираться в видах птиц тоже умеют не все. Разбираться в видах вин, разбираться в проектировании, устанавливать винду. Все вот эти вещи, хоть и кажутся очевидными, и кажется, что все должны это уметь делать, на самом деле не все это делают. Поэтому выписывай все, абсолютно все, в чем ты чувствуешь себя как рыба в воде. Далее самое интересное. Вторая часть, благодаря каким способностям и талантам я умею это делать хорошо. Возьми еще один лист бумаги и на этом листе бумаги ты будешь выписывать как раз таки способности и таланты, которые мы ищем. Теперь ты берешь по очереди пункты из своего первого списка и начинаешь анализировать, благодаря каким способностям и талантам ты умеешь делать то или иное хорошо. Приведу несколько примеров. Например, ты хорошо умеешь готовить. Подумай, благодаря каким способностям, каким талантам ты делаешь это хорошо. Возможно, у тебя отличное чувство вкуса, отличное обоняние и отличное умение комбинировать между собой специи благодаря опять таки своему вкусу. Либо же ты настолько организованный и внимательный, что тебе это позволяет четко следовать рецепту и не упустить из виду каждый из процессов готовки. А если ты еще умеешь не только хорошо готовить, но и быстро, то, скорее всего, это благодаря такой способности, как хорошая картина координация и скорость. Еще один пример. Ты хорошо водишь. Подумай, благодаря каким способностям ты это делаешь. Возможно, это благодаря хорошей памяти, которая позволяет тебе помнить все правила дорожного движения. Благодаря своему спокойствию и терпению, которое позволяет тебе не лихачить. Благодаря скорости восприятия ты можешь э, на больших скоростях воспринимать дорожные знаки, исследовать э, правилам этих дорожных знаков. И наверняка у тебя отличное терпение и упорство, потому что получить права довольно сложно. Я до сих пор этого не смогла сделать. Еще один пример – находить общий язык с людьми. Благодаря таким способностям, как умение говорить, умение формулировать мысли, отличное чувство юмора, сильный голос, умение слушать других, благодаря таким способностям у тебя может быть такой навык, как отлично ладить и находить общий язык с людьми. Думаю, приведенные примеры позволяют понять тот принцип, который заложен в поиске талантов и способностей относительно того списка, который ты составил в первой части, то есть относительно того, что ты умеешь делать хорошо. Тут, наверное, многие засомневаются, разве это талант и быть внимательным и уметь концентрироваться? Ведь есть действительно талантливые люди, там музыкальные музыканты, певцы, композиторы. Отвечаю, да. Это та, умение концентрироваться и быть внимательным. Это такие же таланты, как хорошая музыкальная память, умение владеть своим голосом и отличный слух. Просто у некоторых людей есть действительно редкие таланты и способности. Но если у тебя нет таких редких талантов и способностей, это не означает, что ты не талантливый человек. Нет, просто у тебя достаточно популярные а, в обиходе способности. И твоя задача — применить а, си, весь этот спектр талантов и способностей в той деятельности, которая сделает тебя редким и уникальным человеком, отличающимся от всех остальных. Сейчас твоя задача — просто найти свои способности, но в будущем, я уверена, осознание и знание того, что а, ты в чем-то лучше, чем кто-либо другой, поможет тебе найти ту деятельность, которая будет любовью всей твоей жизни. Дальше я расскажу о паре упражнений, которые позволят тебе не только знать о своих способностях, но и соединить твои э, способности и таланты с тем, что ты любишь делать. Потому что бывают такие ситуации, когда ты хорошо умеешь писать, но тебе не нравится писать. И если ты не будешь знать, что тебе нравится, и будешь делать акцент только на тех способностях, которые ты умеешь делать, то ты навряд ли будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь. Что я люблю или любил, любила делать? Возьми еще один лист А4 и выпиши огромный список того, что ты любишь, любил делать. Выпиши то, что тебе нравится делать, выпиши то, что тебе приносит удовольствие, выпиши фильмы, которые тебе нравятся, их жанры. Выпиши а, актеров, которые тебе нравятся. Выпиши свои отличительные черты. Например, ты ленивый или молчаливый, активный или пассивный. В общем, выпиши все, что тебя характеризует как личность. Какое времяпрепровождение тебе нравится, какие вещи тебя окружают из тех, что тебе нравится, люди, которые тебе нравятся и так далее. Выпиши абсолютно все, что приносит тебе приятные эмоции, удовольствия, это также могут быть и приятные события из прошлого, из детства, из юности. Также запиши в этот список то, что о тебе говорят другие люди, то есть какой ты для них со стороны. Опять же-таки, возможно, ты молчаливый, возможно, активный, общительный, смешной и так далее. Следующее упражнение «Почему тебе это нравится?» Возьми еще один лист и начинай анализировать свой предыдущий список относительно того, что, почему тебе это нравится. Например, я очень люблю читать. Почему мне это нравится? Мне нравится... Сам процесс чтения. Мне нравятся знания, которые я там получаю. Мне нравится запах книги, которую я читаю. Мне нравится выбирать эту книгу, когда я ее еще не купила. То есть из этого можно сделать вывод, что я люблю что-то новое. Ведь в книге всегда получаешь новые знания. Люблю э, тактильные ощущения. То есть когда я читаю, мне нравится перелистывать и чувствовать запах новой книги. Также то, что сама книга новая, тоже означает, что я люблю что-то новое. Также мне нравится в чтении это спокойствие, возможность побыть наедине с самой собой. То есть из этого можно сделать вывод, что я люблю побыть в тишине, помечтать, подумать. При анализе таких вещей, как чтение, фильмы или актеры, которые тебе нравятся, нужно учитывать, из какого жанра тебе нравится, например, книга, из какого жанра, тебе нравится фильм. Например, если ты любишь читать научную литературу, то почему именно научную? Если ты любишь драмы, то почему именно драмы? Если тебе нравится какой-то актер, то почему он тебе нравится? Тебе нравится его игра или тебе нравится его внешность или то, как он ведет себя на камеру или как он говорит? В общем, подумай и рассмотри каждый свой пункт со всех сторон. А теперь приведу свой самый любимый, сложный и неожиданный для себя пример который показал мне то, к чему я стремлюсь, но при этом я этого еще не знала до того, как прошла индивидуальный семинар. В общем, одним из моих пунктов любимых дел – это была любовь к математике. То есть я любила считать и решать задачи. Он меня спрашивает, «Почему ты любишь математику?» Я говорю, «Ну, потому что я люблю считать, мне нравится, когда я решаю задачу». «А почему?» Ну потому что мне нравится, когда получается, когда ответ задачи, решенный мною, совпадает с ответом в конце книги. А тренер спрашивает, да почему тебе это нравится? Я начала думать, думаю, почему мне это нравится. И пришла к выводу, что мне нравится решать задачи, потому что это означает, что у меня получается математика, это означает, что я смогу сдать вступительные экзамены в Москву, это означает, что я смогу уехать в Москву и учиться там. Я это сказала тренеру и думала, что этого достаточно. А он говорит, а почему ты этого хочешь? Почему ты хочешь уехать и учиться в Москве? М -м это был для меня достаточно комбинационным вопросом, потому что я долго думала, почему же, почему же я хочу уехать и учиться в Москве. Сначала я сказала, что потому что все так хотят. Думала, этого достаточно. Но нет, в итоге мы пришли к выводу, что... Мне хотелось учиться в Москве, чтобы уехать из дома и начать жить самостоятельно. То есть, оказывается, я настолько любила свободу, настолько она мне была нужна, что я хотела уехать в Москву. Я для этого учила математику. Мне было очень важно уехать и жить самостоятельно, не спрашивать ни у кого разрешения делать то или иное действие, куда-то ходить. Надеюсь, мой пример, который я только что привела, позволит вам более глубоко, более осознанно проанализировать то, почему вам нравится то или иное действие, то или иное событие. Ну и для закрепления еще один пример, который нам приводили на общем семинаре – это один парень любил э, рассветы. Казалось бы, ну любишь рассветы и хорошо, но оказывается даже любовь к рассвету может э, показать, как, что тебе на самом деле нравится. И как оказалось, этому парню нравилась красота, ведь рассвет – это одно из самых красивых природных явлений. То есть он любил действительно красоту, и он любил эту красоту глазами. И еще им него спросили, почему тебе нравится рассвет. Он говорит, ну как он может не нравиться? Ведь рассвет означает, что начался новый день, что он может принести много неожиданных событий. И из этой фразы, которую произнес парень, можно понять, что он любит что-то новое и что-то неожиданное. Думаю, принцип всех этих упражнений понятен. Нужно просто до беспамятства задавать себе вопрос. А почему? А почему? А почему? И продолжать задавать себе вопрос, пока вы не найдете ответ. Еще на этом семинаре я делала такое упражнение, как расписывала свой идеальный день. То есть, мне было дано время, полчаса, и я должна была расписать свой идеальный день, как я просыпаюсь, где я просыпаюсь, где я работаю, что я ем, какая у меня семья, если она вообще у меня и так далее. <coughs> В общем, я расписывала красивую картинку того, как бы я хотела жить. И дальше тренер попросила меня конкретизировать свой идеальный день. То есть у меня было написано, что я поехала на машине на работу. И она просила меня написать, какая машина, где находится эта работа, сколько времени я туда еду и так далее. Также на этом семинаре было еще несколько упражнений, но я не поняла, как делает их тренер, поэтому я не буду говорить об этих упражнениях. Но точно скажу, что там было упражнение, где я должна была определить свой уровень мотивации, то есть что будет меня мотивировать, достигать тех или иных э, успехов. И для меня осталась загадка, как тренер относительно всего то, что мы делали, смог определить, какие профессии будут подходить мне больше всего. Но уже сейчас вышеперечисленные упражнения позволят вам узнать себя лучше. И в будущем, возможно, вы 10 тысяч раз подумаете, заниматься той или иной деятельностью или нет. На этом все. Спасибо за просмотр. Ищите свои таланты, любите то, что вы делаете. Удачи. Пока. И продолжайте задавать этот вопрос, пока вы не найдете ответ.